Вот в начальной школе в первом классе есть такой предмет «Окружающий мир». И там, это учебник для первого класса, и там есть такая загадка. Четыре четырки, две растопырки, седьмой вьюн. Ответьте, пожалуйста, что это такое. Нет, нет, нет. Как вы думаете, ну что это такое? Мне трудно ответить. Мне кажется, что дети, дети гораздо больше, чем взрослые, способны отвечать на такие нетрадиционные вопросы и давать ответ на загадки. Ну, ну во-первых, сама стилистика загадки, да, ну, такое состояние, что гастробайтер какой-то писал, потому что что такое четырки, растопырки, вообще трудно объяснить. Ну, да. Оказывается, ответ это корова.